Я представляла проект, именно научная деятельность программы ДАРПа, организации точнее. На самом деле, я думаю, детям было интересно, потому что они за меня завалили вопросами в конце. Меня порадовало то, что дети ну, пользуются интернетом не только ради соцсетей, но и в принципе узнают информацию о том, что сейчас происходит в мире. Как вырастить маленького гения с помощью ментальной арифметики родителям и детям, рассказала кандидат педагогических наук доцент Айгуль Ганеева. Итак, плюс 1, минус 1, плюс 2, минус 2, плюс 3, минус 3, плюс 4, минус 4.